Здрасте. Здрасте. Алло, женщина. Привет, Почему мой? женщина? Я не женщина. С чего вы это взяли? I like you, baby. Всем доброго времени суток. Зайдя в чат-рулетку, мы можем с очень большой вероятностью наткнуться на быдло и гопоту, которые живут по принципам ау-е. И нет бы они просто так жили. Каждый быдлогопарь, неважно, самец это или самка, считает своим священным долгом навязать свои стереотипы другим как единственно правильные. Конечно, быдло из чат-рулетки люто тригерится, когда в качестве своего собеседника видит персонажа, далеко не вписывающегося в их критерии настоящего мужчины или не мужчины. Об этом была снята туева куча роликов на ютубе. У меня, как у создателя контента, также возникла идея снять что-то подобное. И я стал искать способы заставить жопы быдлонов из чат-рулетки полыхать адским пламенем. На помощь мне пришел мой друг Краб, который не так давно покрасил волосы в розовый цвет. Что из этого вышло, вы можете увидеть прямо сейчас. Кстати, у Краба есть еще и свой YouTube канал на котором он делает обзоры компьютерного железа. Ссылочку на него я оставлю в описании. Опа, привет. Привет. Зелен мне нет. Не хочу, зачем? Спуть. Да откуда? Из Москвы. Чё, блогер что ли? Нет. Идра ответ. Просто я подумал. Ты что, блядь, парик надела или что, на? я Нет, это не парик. Твои волосы. Мои волосы. Я покрасил. Бери нахуй, блядь, блядь, блядь, блядь, Постригись, как нормальный мужик, говорю. А как ходят нормальные мужики? Ну, хотя бы лысый, блядь. Это на крайняк надо. Почему лысый? Мне не нравится, как лысые люди выглядят. Как по мне, это бесвкусно. Вот, вот так <с тебе нравится, смотри. Ну, хотя бы, Ну, я ничего против не имею, если люди так ходят. Но мне так не нравится, я не хочу так ходить. Это мои вкусы. Больно идут гей? Нет, я не гей. С чего ты взял? Помало где, блядь? У меня нет помады, я не пользуюсь помадой. Я говорю, ты же пацан, ты И не что? должен так все это почему, почему я не должен? Какая ну, связь? Потому что некрасиво так. Почему не? Ну тебе не нравится, мне нравится. Ты вообще ты, ты трансвестит, что ли? Почему? С чего ты это взяла? Ну, нормальные парни так не делают. Почему? Потому что они парни-мужики. И что? А ты, уже, а, а ты уже не можешь. Почему? Ну, потому что ты уже покрасил в розовый цвет. Кто Господи, он уже давно из воды вышел. Перекрась и постригись под пацаном. Зачем? Нет, я не хочу. По-моему, это выглядит Нет. плохо. Мне не нравится, как это выглядит. А я хочу выглядеть так, чтобы мне это нравилось. Эти люди, которые грубили, хамили тебе э, через чат рулетку, вот скажи, пожалуйста, если бы они встретили тебя в реале, они точно так же себя повели, как ты думаешь, или прошли бы мимо, молча, спокойно, тихо? Ну, слушай, я не знаю, мне сложно об этом говорить, потому что я нахожусь в Московской области и зачастую там, когда гуляю по улице и так далее, я нахожусь именно прям в Москве, и, соответственно, мне немножко сложно судить о том, что происходит в областях, но учитывая то, какой у людей вот страх перед этим возникает, когда они там говорят, что хотят покраситься, но не будут этого делать вот из-за этого, ну, блин, меня создается впечатление, что некоторые люди действительно способны как-то ну, негативно выразить свое отношение к себе, тем более, что это происходило даже пару раз здесь, когда я ездил на электричке. Сначала мы с другом ехали, и там села какая-то бабушка. Я дремал, выглядело, как будто я сплю, но я все слышал. Подсела какая-то бабушка и давай рассказывать о том, что искоренять таких, как я, надо, о том, что меня надо повесить, и это вообще ни разу не шутка, именно в том смысле, о котором вы подумали. И да, такое бывает. Однако, в целом, ну, не знаю, я не думаю, что все бы отреагировали точно так же, но многие... Мне кажется, действительно, что-то бы досказали. Короче, это пиздец. Привет. Привет. Какие у тебя яркие волосы, офигеть. Да. Тебе нравится? Да, это офигенно. Единственное, что меня останавливает покрасить, не знаю, там, ярко-синий цвет, это моя мама. Все. Mm. Остальных нет. Мне просто жалко её потом психику. Такой. Не, люди здесь... Часто вообще триггерятся, Я прям удивлен. Я думал, будет реш триггериться. Да? А? Нет, я нормально. Эй, гейм нормально отношусь. Я кофе нормально отношусь. Ну. Он крашит! Ты, ты девочка или мальчик? Почему я мальчик, естественно? С чего у тебя сами? Розовые волосы. Блин! Ну это же клево. Тебе не нравится? Нет. Это же мальчик, блин. И что? Ты ни разу не получал свои волосы. Нет, я должен? Так, для больших городов это нормально, а для Я понимаю, понимаю, слушай, ну вот просто ты как думаешь, это нормально бить человека за его внешний вид? Нет, не нормально. Ну, у нас бьют, например. Ну, понятно, но это же плохо, согласись, то есть, ну, ты бы это не стала поддерживать. Ты у тебя же от девочки не отличишь, ну правда. Почему не отличишь? Только у тебя такие трудности возникли, слушай. Ну, честно, только по голосу. Так ты выглядишь, как просто ненакрашенная девочка. Как тебя зовут? Денис. Как оценили твой подход к волосам родителям? Ну они нормально к этому отнеслись, в отличие от людей еще от рулетки. А как ты по улице идешь на тебя не тычет, чуть ли не пальцы. Фууу, кошмары или что-то подобное. нет все совершенно спокойно. Москва. ну да, там много красных. Привет. Что за у тебя волосы такие? Ну просто мне так нравится. Шик. Да. да. Убирает, вот, вот, почему? Вот, почему? Почему? Смотри, у нас, почему? как девочка у Почему как девочка? Почему как да, Вот, вот, а, вот, волос. вот это, это Привет. О, привет. Как все дела? Нормально, можно один вопрос, зачем ты покрасил волосы? Ну, я так еще мне это нравится. Э, прикольный цвет. Угу. Градиент так переходит из практически красного в фиолетовый. Да -да, да да Сколько стоило? А, ну, мне обошлось, если не ошибаюсь, что-то в районе 5000 рублей в салоне. И э, вот тебе не жалко такие деньги? Ну, пока не есть, не жалко. Блин, а я тоже себе такой цвет хочу, сука! Ну, меня. Скажи, пожалуйста, что это парик и больше его не надеваю. Да нет, это не парик, вот, смотри, это мои волосы. А вот сейчас это смотришь? Да. А, так ты анимешник, А что, тебе что-то не нравится, а сейчас что не устраивает? Да нет, ненавижу просто. Почему ненавидишь? А? Почему ненавидишь? Ну, не знаю, просто ненавидишь. В смысле, ты просто так ненавидишь людей? Ну, Я сказала, что мужчина должен выглядеть брутально. Почему? как почему? Потому что это мужик. И что? Он По априори по своей. Мужчина, глава семьи. Уже стереотипы какие-то у тебя пошли. Во-первых, чтоб в твоем понимании мужик, а во-вторых, с чего вдруг... Вы шел долбиться, блядь, ну реально. Во-первых, что мальчик. ты имеешь против людей с нетрадиционной ориентацией, во-вторых... Э... Во-вторых, с чего вдруг, если я не хочу никого избивать, это значит, что у меня что-то с ориентацией не то. С чего вдруг? На тебя смотришь, тебя не зовёшь мужиком. Ну, мальчик. Няшечка такая, знаешь? И что? Мне нравится мой внешний вид. Да это хорошо, что ты. <свяк -пирам> Смотри, согласитесь, что мужика определяют поступки а не его внешний вид. Типа, если да. он по чести поступает, по совести, это правильно, а если он там людей избивает, например, то это неправильно, и какая разница, как он выглядит? Наверное, да. это важнее, нет? Ну да, важнее так-то, Но... Вот. Почему я не и, пацан и, тогда? Ты что думаешь, что я там вчера кого-нибудь избил за то, что он слово нехорошее сказал или что? Да нет, я никогда никого не бил. Да ты на девку просто похож, не на пацана. В смысле, чем я на девку похож? По-моему, у меня вполне Волоса, мужские черты леса. Волосами, волосами своими. Вот. Так смотришь, пидор, пидорасы. Пидорас, пидорасы, пидорас, мы все. В смысле, все с чего ничего. ты это взяла? Это стереотип, что люди с нетрадиционной ориентацией красят волосы. Нет, это стереотип. Здрасте. Здрасте. Алло, женщина. Привет, Почему женщина? Я не женщина. С чего вы это взяли? I like you, baby. Здравствуй. Ой, пидорас, раны, Говори, ну, ты еще пацан? Зачем, зачем ты меня оскорбляешь, слушай? Ну ты, ты погоди, ты пацан? Ты нахуй, погоди, ты зачем ты мучишься? Ты пацан, ты пацан, что ты пацан? Да. А Нихуя, ты че покрасил? Нет, все волосы. Нихуя. А зачем тебе таким быть? ну мне нравится такой внешний вид. Я что ж так делал А тебя а пацаны не будут так? В смысле, с чего вдруг ты это взял? Что за взаимосвязь такая? меня бьют вообще? Нет. Нет. Почему? Почему меня должны бить? Ну потому что так... Девочки так и должны ходить. Почему? С чего ты это взял? Я же никому ничего плохого не сделал. Зачем меня бить? Ну так-то да, я чтобы с тобой... О, Питер. В смысле, с чего ты это взял? Ты, блядь волос... На волосы свои посмотри. А что не так с моими волосами? Что стоплин такие... Отращивай, блядь. Ты, блядь, да. под каре подстрижал. Ну да. Что про тебя могу сказать? А что, почему, как это вообще с ориентацией соотносится? Это нормальный пацан, Будет такие волосы отращивать, нет? А что, что, ты, а что ты подразумеваешь под нормальным пацаном? Я сейчас, погоди, погоди, пацан. Вот, видишь? Ухо. Воно, воно, говно, где говно должно быть? Такой у нас народ, да? Вот, допустим, в других странах могло ли бы такое случиться? Если честно, я очень сомневаюсь, потому что... Ну, во-первых, потому что европейцы, как минимум, они готовы терпеть, в принципе, все, что на улице происходит. Даже если это за рамки дозвольного выходит, европейцу будет пофиг. Это так, и это сложно объяснить, это не поддается моему объяснению. И уж тем более ему будет пофиг, что ему как-то может не понравиться, как я выгляжу. Но с другой же стороны, еще и отношение у этих людей вот, к таким явлениям, оно ну, все-таки какое-то более лояльное... И у них нету вот этого культа, что, ой, раз он там перекрасил волосы, значит, он с чего-то вдруг сменил ориентацию, вообще как это должно работать. Но у них нету вот таких стереотипов. Да, а чё крашеных ты? Ну, мне нравится. Эмма, да? Нет, не эмма. Я не поддерживаю субкультуры. Наверное. Ты что то ты розовый. В смысле, а чем тебе не нравится? По-моему, отличный цвет. Это проевропейская -про тема какая-то. Вот я вот не уважаю. Че, а почему не уважаешь? Ну, мне тоже не нравится. Ну не, они зажрались, европейцы, вот уже не знают, чем себя порадовать. В смысле зажрались? В чем Это, зажрались? Буржуи, буржуи. А, буржуи. Богаты. Ну налоги, наверное, не платят просто вот у них денег до хрена, да? Ты встречал что-то подобное на улицах Европы? Ну, людей, которые выглядели фрикануто, да, однозначно. И при этом никто ничего им не говорит. Ну, с другой стороны, фриканутых людей в Москве можно встретить. Таких людей много в Москве? Ну, под таких людей, если ты имеешь в виду совсем фриканутых, там... Э с кучей татуировок, пирсинга и так далее, то, не знаю, не очень, наверное. Но если просто людей, которые покрасили волосы, ну да, причем зачастую это даже оказывается, вот парадоксально, но если по Москве идешь, это оказывается зачастую не подросток, а там женщина, которой там овер 20 лет, что-то в этом духе. Смотри, вот если, например, вот у тебя вот волосы покрашены, mm -hmm. да? Вот, например, если в моей местности Божда, у тебя каждый второй двигается. Да, я знаю, мне нужно будет электрошокер покупать и их отпугивать вот так. Электрошокер мне поможет, пистолет не... О, опасно. Мне тоже понравилось, общаться нормально. А да. тут столько долбоебок, что-то все нахуй шлют, что-то все, блядь, за то, что типа не как вижу. А, да это вообще полная жесть, когда по национальности людей судить пытаются по внешности, это, конечно, да. Итак, ребята, вывод мой довольно простой. Нельзя унижать тех, кто чем-то отличается от большинства. Даже не пытайтесь так самоутвердиться. На это способна только неуверенная в себе унылая быдло. Будьте адекватными и будьте всегда на позитиве. Жду вас в гости в своем инстаграме. И конечно не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем удачи, всем пока. Азула это звездец, никогда не покупай вебки по 500 рублей.